В спортивном оздоровительном лагере «Буревестник» подходит к концу профильная смена ит территория Участниками образовательной программы стали ученики районных школ из Татарстана. Мы программировали на Пайтоне, было очень интересно, много информации новой узнали, научились.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 в будущем мы уже будем понимать, как с кем работать в дальнейшем. По окончании образовательной программы IT-территория все участники получат сертификаты. Выезд участников из лагеря Буревестник состоится 24 июня. Виктория Козырева, Никита Староверов, Денис Сипайлов, Универньюз.